Все здраво сами, можно заметить. Это спрятанная бутылка воды в ротарем. Ее можно увидеть, если сильно приблизить. Третий предмет, который вы скорее всего видели, это камера и микрофон. Но они большие, поэтому их сложно не заметить. Интересно, что у других ворот есть только одна камера. Также с другой стороны поля. Есть слабо заметные предметы, например, две бутылки с водой. Точнее, если просмотреть, то там оказывается их три. И на этой же стороне также есть сумка с водой. И если хорошо приблизить, можно заметить надпись на сумке. Там написано спорт-дринк. Разработчики даже над этим постарались. Недаром это лучшая игра. Кому понравилось это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Супер Всем удачи и всем пока!